Здравствуйте! С вами проект портала для инвалидов. У нас здесь видео короткое обучающее, опять-таки, по поиску работы. Вот сайт работа.ру. Не сказать бы, что я очень им доволен, но тем не менее, что есть, то есть. Но сайт-то, в принципе, нормальный. Здесь на дому особо для инвалидов я не знаю, что можно найти, но я ищу по курьерским делам. И... Там все очень просто. Там регистрируетесь, почта и э, свое резюме там можете разместить, получать на почту, подписаться на вакансии, которая вас интересует и получать на почту. Тоже как один из вариантов, кроме того, что э, в, групп, в группе, да, у нас ВКонтакте инвалиды ищут работу, в других группах, на других сайтах, на сайтах по поиску работы точно так же на авито ну кто ищет допустим постоянную работу тут появляется бывает что-нибудь в том числе и на работе сайт ру и там можно еще найти можно еще найти там такую вещь как такую вещь как постоянную работу Здесь вот новые функции появились. Например, профессиональные навыки и знания. Как вы видите, можно добавить вот очень большой спектр тут профессиональных навыков и знаний. Вот у кого-то копирайтинг может быть. У кого-то у кого что? Доставка документов, допустим. Ну, здесь я сейчас э, на вакансию на полный день, если найти, то это. Надо мне не только документов, но и доставку. Ну, допустим, доставка документов. Вот, сохраняем. Резюме. Ну, здесь у меня простое резюме. Вот, как вы видите, я указываю только, допустим, такой. Но я могу здесь и фото добавить, и размер. Это на, частич... на частичную занятость я могу и на полную. Написать. Телефон, телефон электронная почта. Указывается. И а, также... Здесь можно и редактировать. Допустим, редактировать. Курьер пеший. Напишем... Напишем 20 тысяч. Нам какая разница. Мы можем и 20 написать. Вот. Сохраняем. Занято здесь тоже. Вот здесь... Тоже можно посмотреть... Про это я говорю я не особо то рекламирую просто что как вариант как вариант бывает я вам потом покажу что может быть там и допустим службы доставки специализации можно посмотреть еще все специализации а, также что вы можете делать, кроме не все ищут постоянную, да и не все ищут курьером. Ну, допустим, обучение может быть. Что еще тут может быть? Вот у кого-то охрана, у кого-то еще что-то. Вот здесь можно, допустим, посмотреть. можете для себя найти здесь допустим вот интернет кто интересуется вернее кто может да поэтому разработка игры техподдержка базы данных вот это все Издательство, печатные издания логистика склад вэд так. Что еще здесь можно? В общем, ладно, выберем пока выберем пока это. Готов к командировкам. А, вот что надо, я здесь хотел убрать. Ну, допустим, свободный график. Также полный рабочий день, частичная занятость, сменный график, в общем, все, что подходит. Стажи в должности. 5 лет и более. Сохраняем. Так, здесь можем добавить еще какое-нибудь место работы. Если захотим, да. Компания, допустим, какая-нибудь. Компания курьерская служба. Должность курьер. Должность курьер. Экспедитор а, и курьер также интернет-магазина. Ну, допустим, просто курьер. Курьер-экспедитор, можно так сказать. Первый курьер начала работы. Март 2017. -го. И месяц сентябрь, а может и октябрь. Но это, видите, как бы было одновременно, поэтому здесь декабрь семнадцатого. Хорошо, напишем. Напишем январь семнадцатого. Окончание, допустим, октябрь. Там у меня было и две, э, две работы вместе, поэтому напишем апрель. Я даже не помню, в каком это году было. А, придется нам уже писать 18 -го года. Январь 18, -го, апрель 18. -го. Так вот, напишем. Апрель 18, -го. доставка, доставка, продукция, продукт С. Фирмы, так вот так что я тут уже а понятно. Ну, вот примерно так. Здесь я все это не буду добавлять, все, что было, значит, очень долго. Ну, там может быть место учебы кто хочет добавить доставка документов о себе дипломы так напишем дополнительно о себе знания города и области так что там еще пунктуальность а -а -а. Точная доставка документов и грузов. Ориентирование на место. На В общем, все хорошее пишем. Планирование маршрутов. Оптимальных. Оптимальных оптимальных. Так. Ну, допустим, да. Вот, сохраняем. все, Но также можно по любой. Это я, например, курьерский показываю. Так же можно по любой специальности. Там, конечно, с работы.ру вам будут звонить. Может быть, совсем не то, что вы хотите. Там я говорю, что это не реклама этого сайта, но тем не менее, и хорошее тоже попадается. А, здесь так. Обновить дату публикации можно, чтобы в резюме видно было. Вот загрузка. Настроить видимость. Что тут у нас? Все видят из черного списка. Ну хорошо, пусть все видят хотя хотя зачем мы можете настроить чтобы не все видели так что мы тут дальше делаем дальше здесь мы перезагрузим эту страницу так вот откликаемся мы значит вот на эту вакансию здесь доставка доставка разных Рюкзаков, чехлов и прочее, прочее. Отправляем это резюме. Отправляем резюме. Все. И ждем. Вот. А что я хотел показать? Что здесь надо. Да, ну также можем поискать, например. Вот мы, допустим, ищем. Найти. Да, вот что вот это? Это курьеры Яндекс-Такси. Но это молодежь. Сейчас у них тестирование на смартфон приложение Яндекс ⁇ Еда ⁇ И а, с рюкзаками этот подходит для сильных духом, а, так сказать, молодых а, парней. Там им платят за смену, по-моему, полторы тысячи. Три раза, под, три раза в неделю по 12 часов. Это для молодежи. Для инвалидов это не очень подходит. Так, вот сюда еще здесь я откликнулся, кстати, это. А, нет, сюда я не откликался, это. Лицо команды это не подходит. Здесь в основном еда, здесь какие-то отклоняли, то есть здесь вещи такие не совсем понятные. Что еще? Садовая. И вот где пишут, видите, как бы только телефон и еще предоставляется жилье. Курьеров, я вам скажу, в Санкт-Петербурге нет таких вакансий на самом деле. Это не доставка оплаченных заказов, это процентов на 50, это распространение либо книг, либо чего-нибудь еще товаров, то есть это не курьеры. Или может быть еще какие-то директора, ну, то есть, или это агентство, которое по подбору. Счет жилья, я не знаю, как бы. Ну, может, я сейчас с годами что-то изменилось к лучшему, ну, по крайней мере, так оно и есть. Что еще тут? Сюда, по-моему, я откликался, а? Что вот это тоже можно посмотреть. В общем, вы здесь э, смотрите сразу. Если слишком много обещают и мало, мало работать, да, то значит. Ну вот, доставистам, допустим, это для курьеров, я говорю, в принципе, по компьютерам, там кто ищет, он сам знает. Этот сайт, я говорю, то, что как по... один из вариантов. Допустим, вы искали частичную занятость, потом вам стало полегче. Вот, кто-то у нас вот в группе нашел. Приложение работал, да, опять-таки в Достовисте, там и неплохо заработал курьером. Но я э, в Достовисте не работал. Может быть и стоит попробовать, но я не знаю, что-то мне. Меня... Сейчас хочется на постоянную такую работу. более менее чтобы у меня было нормальное как бы, место работы, и чтобы я доставлял все, что как бы конкретику какую-то не от разных, да, а от одного работодателя и доставлял именно четко как бы все по графику. Возможно, это пригодится кому-то моя такая деятельность. Так как у меня льготный проезд. Вот. И там же посмотрим по ходу дела. Вот, вот сюда я еще направил компания застройщик Но это тоже хорошо, что Документы, бизнес-центры, то есть все это мне известно. А доставка на почте, то есть отправка на почте, тоже, конечно. Ну, 17.20 за полный рабочий день, конечно, не ахти, но хотя бы что-то. Вот. И а, таким образом, вот этот на этом сайте можно это как один из вариантов. Найти работу. Что еще можно? посмотреть компании предлагают можно еще попробовать поискать какая тут утрасль Допустим так, бытовые услуги, может быть СМИ, можно расширенным поиском пользоваться, Здесь а это компании, извиняюсь. Также и продавцом. Тут есть еще такая, как бы, такой нюанс, что личную медицинскую книжку сделать хорошо бы. Но это кто собирается работать не в интернете для инвалидов. Тоже очень хорошо, даже можно устроиться на подработку. Вот, тут и можно и упаковывать. Ну, допустим, можно упаковывать вот. Средство ухода за волосами ради бога сменный график что тут у нас а, приглашаем да на конвейере у нас опыт есть фасовщик есть замечательно все это готовность к физическим нагрузкам два через два по 12 часов это все это просто прекрасно. Оклад а даже двадцать тысяч это просто прекрасно. Выдается спецодежда. Это еще лучше иметь паспорт и трудовую книжку. Метро Звездная, Санкт-Петербург, Колпина, улица Финляндская. Находится во дворе делового центра. Пискарёвский 63, корпус 6. Отправим резюме. Отправим резюме. Добавить комментарий. Ну, отправим на всякий случай, мало ли. Где, где наша не пропадала. Вот здесь также есть комплектовщики, корона, грузчики. Но грузчики не очень, конечно, но на конвейере... Лично я могу на конвейере проработать, ну где-то месяц примерно могу проработать, заработать и все. Потом мне уже немножко, немножко грустновато становится. Там 12 часов, в принципе, на конвейере эта работа такая. Разливать краски, бальзам, шампуни, если там, конечно... Не задохнешься. Ну, там, в принципе, я работал на, на конвейере, где делали дезодоранты. Там, в принципе, вентиляция хорошая. Ничем таким особо не пахнет. Все вот эти вот рекламируемые, которые сейчас рекламируются. Рексона Оксиджен. Там и всякая вот эта вот. Всякая вот эта хрень. Вот это там в Санкт-Петербурге... На этом предприятии через аутсорсинг я устраивался и работал. Поэтому далековато, конечно, ездить. Но 2 через 2, опять же, высокая скорость работы. Но это у меня не очень получается, высокая скорость работы. Но там, в принципе... Да, надо будет еще брать, наверное, наверное, справку. Но у меня в Впр стоит, что я могу работать упаковщиком. Но единственное, что может быть, что может быть, что в таких компаниях бывает, что инвалидов, конечно, могут и не взять на 12 часовой, а может быть и не взять. Ну, там спрашивают, какая инвалидность. Вот. Также можно. Можно поискать еще раз пе курьер зарплата ну допустим от 15 возьмем и посмотрим что нам там опять предлагают ну, здесь видите как бы все одно и то же Кузницу кадров я по моему уже отправлял также пиццу можно доставлять ну там с автомобилем вот еще что можно тут доставлять. Вот это. А, ну здесь я откликался уже. Ну, странная какая-то такая зарплата. Честно говоря, я откликнулся, но мне не кажется, что курьеры платят такие деньги. Даже в интернет-магазине я работал. Там довольно-таки хорошо платили, но... Полная загрузка там была, и, ну, кто знает, может, может такие у них изделия до одного килограмма. Неизвестно, что там такое. Опять-таки, доставку еды. Вот это достависта, Ну, может быть, и откликнуться, конечно. Чем, как говорится? Да, кликнемся, посмотрим. Вот что-то э, что-то вы можете сделать. Посмотреть на работе.ру. Вот, кстати, о птичках. Перший курьер. Частичная занятость. Что тут у нас? Ну, как бы, 25-30 адресов, я вам скажу, на севере города. Ну, по навигатору мне и не надо, я и без навигатора нормально ориентируюсь. Как они, интересно, 25-30 адресов за... с девяти шесть дней в месяц а ну шесть дней в месяц выплаты два раза в месяц Кузнецовская 10. отправим резюме все отправили резюме и ждем что тут еще у нас да компания застройщик вот сюда я по-моему отправлял А, да, вы уже откликались. Так, кузница кадров. Ну и собственно все. Собственно все по работе Ру по этому сайту. Кто хочет, может пробовать здесь. Вот, это все относится у нас к социальной реабилитации. Инвалидов, да, потому что социальная реабилитация инвалидов э, необходима э, хоть какое-то трудоустройство инвалиду. Потому что без трудоустройства на одну пенсию он, как хочет будет реабилитироваться, но он не, э, не сможет реабилитироваться полностью и жить самостоятельно, если он не будет работать или подрабатывать. Ну, не обязательно как бы по сво... как бы на... Там, где ему не хочется или хочется, да, или каким-то своим он будет зарабатывать на фрилансе, тем, что он умеет. Но если он не будет учиться, если он не будет работать, то вероятность социальной реабилитации, потому что в социуме надо работать. В социуме он на то и существует, чтобы работать, как бы, ну, да, чтобы одни работали, другие работали. И таким образом, ну не только, конечно, из работы состоит социум, но тем не менее. Хотим мы этого или нет, да, и предки наши работали, да, и бабушки, и дедушки, мамы, папы наши работали, и мы тоже, собственно, собираемся работать. Ну, кто-то может бизнесом заниматься, кто-то может заниматься творчеством. Если у него получится здесь, в этой системе, да, или в фрилансе изучить что-нибудь. Но все равно, даже если изучить что-нибудь, уже будет хорошо. Тогда можно уже и зарабатывать, если изучить иностранный язык, или заниматься музыкой, или заниматься неважно чем. Иначе приходится, если уже тем более возраст и инвалидность, и уже... Курьерам, допустим, трудновато, куда вам хочется, допустим, курьерам мне хочется по Ленобласти разъезжать, да, но, может быть, и придется и на конвейере работать, никто не знает, чем придется заниматься. Вот, такая, такая вот часть социальной реабилитации. Всем спасибо, всем удачи, с вами а, с вами был проект Портал для инвалидов, до новых встреч.